Дрёв народ, это просто пакет. это небольшая игра между командой Гуся. Почему Гуся? Потому что они назывались так, и капитан команды Гусь. Это одна из команд из турнира, которая участвует на турике. Логично. Сейчас будет перед игрой небольшая информация от них самих, как они познакомились с капитаном команды и все такое, все диалоги. И... и... да... да. Две игры получилось достаточно интересными. Я отыграл против них два раза на колокольчике по турнир турнирным правилам. Да. Мне было достаточно весело, получил бурю эмоций, которых давно не получал. Приятного просмотра. Как-то он нас добавил, друзья. Вот так вот все и началось. Ага. Все настолько легко, да? А ты думал, сейчас я тебе целый роман достал? скажу, как, как мы с ним подружились, да? Да. На какое-нибудь побережье встретились, я его на да? свадьбе пригласил. Да. Так мы помним. На, на, на лунном. Что, поэта хотел услышать. На, на лунном свете все такое. <laughs> на побережье. Возможно. <laughs> okay. Основные наушники, которые на Наути, они не работают. Ага. Я, случай... я случайно пролил на них, как это, Тедор. Uh -huh. Ага. Я играю, считай, без, без, без этого. Без микрофона. Только науки. Здарова, народ, с вами я, просто Багет. Это игра против команды гусей. Гуси оказались очень достаточно активными. Так же, как и Iron Maiden. Сейчас хочу посмотреть, насколько они реально хороши. Пробитие! Первое пробитие пошло. И... И следую за своей жертвой. Догоняю Шерил. Иду по пятам. Давай, с какой же стороны? И... Да! Пошла! Пошла жара! Да-да-да-да-да! А, кстати, я забыл посмотреть, какие они там вещи... Uh, палетка? Нету палетки. Все, можно сюда нести. О, Кще... oh, у меня, кстати, барбекю. Это мой билд с прошлого видео. Там, где я играл от балды. Сука. Ай, все же ослепил. Все же успел ослепить. Мне нужно было откатить гениксера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 слышу не слышу ладно забей на него я потеряю достаточно куча времени а, нужно быстрее их ловить сразу понял то что это неплохой игрок потому что он меня умудрился слив ослеп... два геника В смысле слишком рано Побеж... А, вот они Уи! ай не попал не попал не попал Слишком рано ударил. К палете бежит. И я пробил. Да, пробил. Блин, я, я не... О, мой татем горит. Горит. Опа. Да, да, да, да, да. Ты где? Ай-яй-яй-яй. Ладно. Мне слишком лень за ним гоняться. Я... Посмотрим. Ослепит, не ослепит, ослепит, не ослепит. Не успел. Да. Блин, нет, я... я веду к горячему тотему. Камон, нет! Они мне сразу же спили этот тотем, -то я уверен. Два тут, один неподалеку. Вот он. Не слеп. А, да-да-да-да, уходи. Уходи, уходи, уходи. А я не вышел до конца из инвиза. Опа. Джейн Джапера. Епа, она крутит. И... Да. Есть. Второй пошел. Пошел к тотему. Вижу. Джапера. Слышу. Нужно вводить. А ну кыш! Нужно было скинуть палеточку. От осколка. О, давай туннелю. Да, конечно туннелю. Блин, мне невыгодно ее вешать. Мне ее, мне ее не, не выгодно было вешать. Капец, не было выгодно ее вешать. Плохо. Я, я, я, я, я хотел другого поймать, но попалась ты, все такое, бла-бла-бла, правда? Есть. постоянно бегал, Джейк. по у а меня? Джейк, опытный Ладно. чувак. Я хотел тебя повесить, но потом вспомнил то, что ты умираешь, и ты, э, ты для моего билда слишком а! опасна. Да тушуй меня, светишь, постюк. Если Когда я сейчас... Сич... Я, я, я не хотел туннелить, сама получилось. Да-да-да, все так говорят. <звук> Пробил. Есть, пошел. Есть третий. Пойду за Джейком. Вижу Джейка. И не попал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. -ай -ай -ай -ай -ай -ай. Волнуюсь. Почему за Джейком? Потому что они ранены, не хочу... Мы-то там? Нет, не мы-то там. Бладласт, Бладласт, давай. Бладластиком догоню. Догоню, догоню, догоню. Оп, бросай. Нет, не бросил. Это не бросил подсека. а? Третий Бладласт. Я тебя Бладластом-то догоню. Куда уходишь? и да ой да неужели да неужели я знаю где то то там Опа они хилиятся это это очень это очень хорошо это очень хорошо что они хилились Опа, я вижу. Мой первый генер, второй генератор, который я пнул. <таспорщик> да, все. Фух, это было, это было трудно. <таспорщик> Да, поначалу я затоннелил, но благодаря этому я... Фу. Да... Я думал, они сразу после первого хита пойдут ломать скрюк. на крюке на крюке погоди у него есть вероятность спастись а, -а, -а, -а гусь А куда ты перетянешься-то? А? Давай. В принципе, если я это закрою. В принципе, я, я, я знал, что он прыгнет. Я знал, что он прыгнет. Я, я, так и, я, я так и знал, что он я знал, что он прыгнет. Я тоже. Я почему-то думал, я почему-то что он выпрыгнет с крюка. Я вот ä, подумал то, что он, он сможет выпрыгнуть с крюка на последнем проценте и подождал немножко. Пожиралка это читерная фигня. Это знает все. Я убил э, Шерил. Э, Последний момент, когда я подум подумал: блин, если я сейчас повешу, ее же не спасут, У меня же мой билд же будет не реализован, я такой. Ай, ну а ладно, будет, Мы еще то мы, мы, мы еще играли, мы еще играли, я подумал, Ля ты крыса, туннеля, кто таким быть. Натуры, я хотел побежать за как там Джейн, но я услышал стоны Шерил и побежал за ней. Ля ты крыса. Да, Шерил получше, Стони, согласна. Ага. Ну, а -а -а. Шеррил просто прият поприятные стороны будут. Uh, да, я в тоже время уже спасал за ней. У меня же спасал. Багет. Джджи, Джджи Мечитер. No, uh, g -g. That's, no g -g. that's not. No, that's not. what do you mean I'm cheating? Which choking? He's not a cheater, I guess. Oh. Багет cheater, багет cheater. <laughs> He волхак легальный волхак что говорит, you... no, never... игру, не, говоришь, не говоришь с ним А, я его не понимаю просто Ah, okay. know, uh, okay, no почему я вышел из игры потом no я вышел из игры чтобы просто ну хотя бы один выжил. ну понимает. я уже сделал минус 4 так что почему бы нет ушел понимает. Он а давайте еще мутный реагент возьмем. А Нет. Нельзя нельзя. Нельзя. Я бы тогда а в взял. Работают? Да, работают. Только слабо теперь. Ну После против. Вот чувство, ну потому что это одна штучка всего лишь. Да... Давайте возьмите мутный реагент, посмотрим, что из этого. Я тоже возьму. Да. А как и мутный реагент на английском? Как Мурки сказать короче ну, это бутылька фиолетовая. Purple bottle. Murky uh, uh, uh, okay. nice. сколько людей осталось еще, чтобы нажать на галочку плюс? Boy. Ванила, давай. Все. Как все делаете? Что нового, что интересного? Вот когда первый раз Джейк. Джейк, а... Джей... нет, на тактику мне все равно. вот когда Джейк раслепил меня, я такой: "Ага, задрот". Нет. Я, я еще, кстати, не ожидал, что я 360 не ожидал, что, что я все-таки смогу сделать. Да, я сам не ожидал, что ты это вообще прокрутил. Это ты за... за джейн был, да? Я за джейн да. Я Джейн Мейер. Ага. Я тебя ударил, но ты куда-то пропал. Я такой, ага, закрутил. Я, кстати, его записывал. Назал это И когда лорд ко мне зашел, его комментарии тоже были записаны. Да, да. Пусть она Туннелинг, да, я понимаю, что это туннель. Блин, заикаюсь. Я понимаю то, что туннелинг это плохо, но мне пришлось, прости. Туннелинг из актива Я максимально ждал, что у тебя будет осколок. Нет. Ну слушай, ну ты, смотри, ты просил, ты просишь прощения, учитывая то, что ты туннелишь. Во-первых, во-вторых, у тебя пожиралка. Ну <с refresh> я <ты> же реаль... я просишь прощения. Вот когда поймал Джейка, мне было очень приятно, приятнее всех поймать. Да, кстати, все то же самое. Он, он, бе он бегает, как чертило. Его нифига не поймает. Да, я... я играю первый раз. Я Ой, его... А можно я тебе потом зайду после смерти пропиарю свой YouTube канал? Смотри, после нет, того. -то я Джейка поймал лишь тогда, когда у меня был второй Bloodlast. Blood я все отключаюсь. Bloodlast Gaming. Bloodlast Gaming. Дар -дар -дар -дар. Блин, у меня закрывашки нет. Это печелька. Они могли. О, виту, виту, виту Фак Да! Прокрутил прокручивающегося. Опа! Ха-ха! Иди сюда! Опять шерил первый попалась, да? на да, кошка! Вижу. Камушек-то? А, нет, можно. У -у -у, к тем, кто чинит. <клево> вижу сверху. Ты что? Да... В смысле, как я не попал? Ля-ля-ля за дрот. Ля-задор, а? Ля-клятый задрот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Э? Что? слепани меня давай. Давай, слепони. почти что в глухую. Окей, ай ее подняли. В смысле, когда успели? На, лежать! Давай, пожалуйста, пожалуйста. Апа, успел. У него железка, у него железка, у него железка. Ай, тут нету подвала! Ай, тут нету по 2 Фак. то то зашел. А! Нет, нет, нет, нет, нет! Ладно, ладно, ладно. Погоди, если у каждого свой индивидуальный перк, а я? потерялся. Тут были шерил, шерил не особо. Вот Джейн, шкафчик. Успею успел? Нет, не успел. Смог сломать. Най! А, апа. -а я не пойду туда. А я не пойду туда первый пошел чили все близко папа и чертика вставлю папа откатываю Заранее с и молодец. Ну в смысле молодец. Но она меня оглушила я не смог пробить. Сейчас дадут второй геник. Зачем? А! В смысле какаш? Я не я не успеваю выйти из режима. Два это туннелем. У него нету орешка. Ка! А подвал-то тут. А подвал-то не спилишь. А подвал-то не спилишь. Какой жесткий, или какой жестокий? Опа! Я ж все равно за туннелью, я ж за туннель все равно тебя. вижу вижу за нашу спасательницу да интернет не подводит возможно на этот раз они хорошо справятся ой да неужели попал второй раз он не рискнет на этот раз он не рискнет на этот раз это сделать Вижу, следы какие-то. Отыграю треугольника. А -а -а! Успел. Да, успел. Джейки, Джейки, Джейки. Мне все равно на, на ваше спасение. Фух, это моя главная добыча. Фух, не знаю, мне реально... Мэри... Пробитие. Эти два фонариста меня реально бесит. Зачем? Ах ты же засранец! Что? Она запечатала агент слишком поздно. Ну, все. Все, все, пошло, все, пошло. Что происходит? Я услышал, как кто-то заводит, от, открыл денег Закрыл генек, точнее. Открыл сундук, закрыл генек. Во. Блин. они у меня оставили очень огромный треугольник если честно первый там, да тот самый генератор из первого Фу. треугольник в принципе есть только он нереально огромный на карте и Я слежу за тобой. Вся ты труп. этот трупик. Все, один геник остался. А у меня остался огромный геник. Двое там. Пусть офнулся шикарно, вижу, вижу. Дорогой, мой друг, ты моя жертва. за тобой конечно будет приятно погнаться я же говорю ты моя главная блюдо Ладно, пофигу пить тебя потом нас убил тетлин за тобой гоняться? да я признал то что он сильнее чем я сделаю хотя бы минус 2 Да фук! Ах ты скотина, а? Успею, не успею, не успею, не успею, успей, не успею Успел Джейн открывает Есть Я помню то, что у Джейн есть часики. Подожду несколько времени. Это, это, это. Это плохой опыт. Плохой опыт. Да, я выиграла. Это, это было забавно это, это, это, было... это было прикольно <с following> кстати было... нас кстати араб ушел потому что я что-то не пойму почему у него мамка там это звала его <плюс> а, <да. плюс> но он все равно умирал ну, да, ну, он, он ушел после как его убили <плюс> Вот, вот, у, вот Джейк, у один рождение, я вроде бы должен к нему идти класса. а я тут с вами играю. Фу, Джейк, я тебя одновременно хвалю, одновременно при... ненавижу. и одновременно ненавижу. Ненавижу. Да, да, вы слышали, как он говорил, что ты его бьешь. Наказывал на крюке. Спасибо за игру. Спасибо за контент. Ты. В этот раз мы хотя бы не отсосали Потому что у меня не было наеда. Мы, кстати, думали, да, было бы, кстати, наед. Наед. Да, мы думали, мы что это делать. Я знал то, что у Джейн есть часики. Я ждал то, что Шерил, Шерил пройдет часики, и... и все равно промахнулся. Да, да, да. По-моему, по у нас у всех часики были. Не, у меня не было. Нет, у меня а, были. Да, погодите, вы. Вот так... Вы что, одинаковые кино? перки взяли? Да. Они у меня до этого yeah. были в предыдущей игре, а потом он тоже взял их, я не знаю. Как, как ну я же говорил то, что чтобы перки не повторялись. Все, Ну, я говорю, он, ну все, как все как равно, все равно я так? только один раз ударил с ча э, часиков гуся. Или, да, а с подвала точно, чувака. Да. да, гуся. Да, да, да, гуся. да, да гуся, гуся, Нет, было... лорда, лорда, лорда. Настя. Я, я двое это ударил, я двое это ударил. А ну тогда да, гуся. Ну так, ну гусь кстати ливнул и поэтому нас выкинул со игры. А он хост, что ли? Да, он был хостом, а у вас в друзьях у него нет. Я отправил как бы друзья. Короче, я ну, по вам скоро отправлю видос. И ждите. Это, это не до рекламы на, на мой канал, да? Шучу. А, э, ну, я что подпишусь, я подпишусь. О, было бы классно. Я подпишусь сразу. Ладно, спасибо за игру. До встречи. Вот, а, вот благодаря вот благодаря таксичему Джейк вы наверняка выиграете, потому что он меня реально выбесил Я дав, давне, давненько так э, не возненавидел Ну ненавидел Сурвов за такие действия